Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня <coughs> мое видео посвящено тому, как а, дочка пошла в магазин перед Новым годом покупать себе всякие вещички. Давайте начинать. Ага, Алёма, да, да. Так, купить одежду, так бальсик. А, все как я тебе говорю. Так. Так, возьми корзинку, ага. Правда, можно какую-нибудь поняшу взять. У так, если все. Ага, по списку. Да, у меня скидочная карта. А, телефоном сплотиться. Как в рекламе. А, а, все, я поняла, да. Пока. Все, пока. Телефончик мой. Все. Пик. Пик. Так. Что тут надо взять? Из ящичек. Мама сказала, со... для дачи. А, вот для дачи. Ой. Игрушечного тюленя такого, чтобы стоял в траве с цветочками. Сейчас кардинку возьму. Иди. тюлень. Так, тюлень есть. А, потом она сказала взять. О, вот она расчесочка новая. Сумочка. Вот такую сумочку. А еще она сказала взять какой-то ободок себе. А, наверное, вот это бадок. Да, красного цвет, как раз и есть красный. Ха-ха. Так. И можно зайти себе поняшку, купить. Поняшки, Ой, тут не только поняхи. А, это же... Это же куколка. Белоснежка. Ой, тихо-тихо. Это же Белоснежка. Ну, Но... где мой телефон? Где мой телефон? А, телефон. Новая версия. Вау. А, белоснежка. Ой, хочу, хочу, хочу. Беру. А сейчас пик-пик. Алло, мам. А можно мне еще взять понявшую белоснежку? Ну ладно, бери. пик Давай. Возьму белоснежку. А понявшу возьму. О, да ладно. Это новая вещество. Как его зовут? Я не помню. Каблю бы это яблочный каблер. Так зовут. Возьму. Возьму. Apple каблер. Возьму ее. Подожди, Еще мама хотела, чтобы я ей купила. Она сама хотела, я ей подарить сумочку. Вот эту сумочку. Новую. Или она хотела кому-то другому. Нет. Так. Секундочка. Так. Пойду еще что-нибудь сейчас посмотрю. Сейчас. Секундочка. Поговорю с мамой. Пик, пик, пик, пик, Ой, алло, мам, да. Да, значит, надо... А, ты уже подходишь? Ты уже подходишь? А? Что, уже прям почти рядом с магазинчиком? Подожди, как? Ой, пик. Ой, господи. Очередь, как она так быстро образовалась? Я ведь... Надо теперь заниматься. заново. Учили час, мама скоро. подъедет на машине. Ой, колейте, простите. Ой. К Новому году все решили купить все шмотки. Не одна я такая. с ну. мамой. Ой, чего только не берут. Так. Здравствуйте, ложите свои товарочки. А мне, пожалуйста, вот эту сумочку. Монстр Хай. И, коле... И такое новогоднее... Ой, колечко. Да-да-да. Пик. Пик. Пожалуйста, спасибо за покупку. А, сколько с меня? А, ой, извините. С вас... Так, с вас всего 500 рублей. А, держите. А, держите. Так, с рублей держите. Так, забегайте. Спасибо. спасибо за покупку. Берите, давайте вот это дальше Ам, мне пожалуйста вот а, вот этот как это называется Волочко. мне вот этот а, букет цветов и пожалуйста вот эту вот заколочку красиво ага. так пик пи вас 900 рублей делите да, спасибо за покупку, заходите к нам еще, да, до свидания. Ой, ой. Здравствуйте, здравствуйте. Так, вот мне, пожалуйста, пробейте сумочку, ой, папочку. Пик, хорошо. Ам, э, вот эту пони, да, пик. Сумочку эту, ага, пик. Ой, сумочку Мацахай. Расчесочку, пик. Потом белоснежка, пони, пик, ой, <смех> куклы, ободок, красный пик, и садового, такого игрушечного членя, ага, пик. Так, пробейте, пожалуйста, мне все. Сейчас. сейчас, Так, так. С вас 1500 рублей. Да, так, дешево. А, ой, простите, ошибка. 2000, ровно. Эм, сколько эти, понятно, что ли? Да, они сейчас по скидки, каждые по 200. Остальное цена указана. Хотя нет, они по 500 стоили, а остальные вещи стоит, эм, ну, как на ценнике указано. А, да, все. Так, у меня скиточная карта. Вот держите. Ага, Пит. все спасибо за покупку. А корзинку? пожалуйста. Эй! Корзиночка, корзиночка. Ой, ой. Ой. О -о -о, до свидания. Да, до свидания. Заходите к нам еще. Заходите к нам. Не к нам еще. Так. Ой. Мама. Ой, ты уже все купила? Точно все, как я сказала. Да, да, да, как ты сказала. Вот твоя сумочка с всякими, а, ну с всякими твоими багажами. Ага. Так, ну, давай. Пойдем. Пойдем. Ой, телефон забуду. всем пока вы были на телеканале тыковка тв подписывайтесь на мой канал ставьте лайки комментируйте мои видео и смотрите за новыми видео потому что они все лучше и лучше становятся и это видео было посвященному новому году как скоро праздники у нас зимние ура ура всем пока всем пока смотрите дальше наше видео и ставьте лайки